Мужик, привет! Здорово! Я тебе хочу показать пару апартаментов в орбит бич Tower. Пойдем. Есть два двое апартаментов, один на 10 этаже, второй на 14 этаже. На 10 этаже есть с видом на бульвар и на море, и на 14 этаже с видом на город и на море, тоже только с другой стороны. Ты какие хочешь, повыше или пониже? Я бы посмотрел повыше, которая, потому что там будет вид. Ага. Ну, на 10 этаж тоже хороший вид. Ну, давай посмотрим, сравним. Окей, пойдем. Значит, смотри, у нас есть такие апартаменты на продажу. Здесь, с левой стороны, у нас будет ванная. Ванная полностью чётенькая, там будет у нас душевая кабинка, стиральная машинка, бойлер ты можешь повесить. И сколько здесь? Всего 32 квадратных метра. Ну, как по мне, на, для сдачи в аренду просто вообще отличие. Мне нравятся вообще эти апартаменты? Да, нравится. Так. Так. Здесь бы я поставил большой шкаф. шкаф. Так. Здесь, значит, будет ванная. Ага. Будет ванная. Я даже представляю, какая будет ванная. Ванная. Вышелоковинки? Да. Так. Здесь кухня, здесь кровать, здесь картина. Кровать здесь? Кровать здесь большая, с большим матрасом. Так. Здесь картина. Ага. Большая картина, которая будет дополнять интерьер. Круто. Ну здорово. Все, я думаю. Здорово. Будет какой-то паркет ламинат или кафе, который будет еще. Окей, хорошо. Привет, можно к тебе? Да, да. здорово, Руслан, заходи. Покажешь свой ремонтик? Ну, собственно, ты уже видишь, как все здесь, да? Тебе нравится? Нет, нет. Да я не знаю, что ты впервые, Привет. покажи мне. Что ты тут все, сделал? Смотри, в общем, здесь все оборудовано, как я хотел поставил. Здесь плиту, плита, холодильник, есть вся необходимая посуда, Прикольно. Да, даже сока тоже мало есть. Ага. Чайничек, да? Холодильник. Да, все в общем, готово. В принципе. Слушай, ну хороший ремонт, реально, мне нравится. Смотри какой пол, да? Ага. Okay. Симпотно. Это плитка, да, у тебя? Да, плитка каменная. Здорово. А, слушай, а кровать, как ты и говорил, да? Да, помнишь, я как раз тебе хотел сказать, что взял кровать, как хотел. Какой матрас чтобы, для Да, межа. можно было утонуть прямо в ней. Супер, супер вообще. Но тут, конечно, гости будут отдыхать. Гости, я думаю, просто. будут довольны, потому что квартира полностью укомплектована и готова к принятию гостей к сезону. Я готовился к сезону. Супер. Вот. Смотри еще здесь картина. Мне кажется, она так добавляет интерьера. Да, очень. В тему просто. Стильники, да, очень крутые. мне мне кажется, они будут вообще в тему, когда здесь будут закаты, бомбические закаты. Мы круто, сейчас пройдем с тобой на балкон и посмотрим, какие здесь будут закаты. Мне нравится. Проходи. А, вот, Батум-Бич, как тебе Батум-Бич? Красиво, красиво, красиво. Да, Ой, летом, летом да? закаты прямо вот здесь, сейчас закаты немножко левее. Ага. И вид на бульвар, да, самый офигенный. Красиво, Ванка красиво, да, нравится. красиво. Пальмы, здесь горы. Слушай, ну мне здесь нравится вообще, здорово. Ты полностью готов, в общем, к сезону, да, как и хотел? Да, полностью подготовился. Здорово, это ванна у тебя? Да, да, ванну, пойдем посмотрим. Так, стиральная машинка есть, здорово. Красивая кабинка, бойлер, ну круто, в общем. Друзчик. Вообще интересно все, все, все у тебя есть, все предусмотрено для... начала да, да смотри, еще шкаф есть, угу. посмотрели. Это для вещей, я понял, Тут, что Для, для вещей есть, здесь хранится полотенце. Учух есть, да все есть. В общем, да, все есть, владельная доска даже есть. Ага. Круто, мужик, ну здорово. Я тебя поздравляю вообще с, э, с этим ремонтом. Вообще, я рад, что ты приобрел где, эту недвижимость. Я тебе желаю чтобы, бог, классных клиентов, чтобы как можно больше заселяли все твои даты. Успехов тебе, удачи. Тебе спасибо, Руслан, за наводку, что помог подобрать, подобрать. мужик. Спасибо. Всё, пока. Давай, счастливо. Пока-пока. Но вообще ребят продаются эти апартаменты. Здесь 32 квадратных метра, 14 этаж с видом на город. Цена договорная, пишите в личное сообщение. И конечно черный каркас тоже продается. Он находится на десятом этаже, с прямым видом на бульвар, с видом на море. Ничего здесь не может строиться впереди. Это первая линия. Метро Сити. Эйфория, казино, Черное море. Впереди Турция. И видно закат. Здесь 31 квадратный метр черного каркаса. Цена также будет в личном сообщении. Ребят, пишите в личное сообщение. Кому нужна цена, будем разговаривать. Но ну, а цены конкурентные. Слушай, ну мне понравились апартаменты в Орбе Вичтал. Желаю тебе хороших покупок. Да, спасибо.